Здравствуй, мир! Я веду свой репортаж из тех прекрасных гор, где состоялись тесты фрирайдных лыж, ворские тесты. Сегодня на повестке дня лыжа, которую вы сейчас увидите в титрах, она для меня неизвестна, черная, я ее ногами не узнал, и, видимо, я думаю, что я ее никогда и не тестил. Сейчас разберемся, поехали. В принципе, ну, есть у меня подозрение, что за лыжа, я вспоминаю такую, но в очень-очень-очень-очень более узкой талии, но не буду строить догадки, давайте просто расскажу, как мне ехалось. И тем более, что вы-то в титрах уже знаете, что это за лыжа. Для меня она неизвестная в черном, вот, но я и не парюсь. На самом деле, для меня важно, как лыжа едет, а не то, как она называется, и что я могу там о ней теоретически подумать. Мне в лыже понравилось катание в двух аспектах. Мне понравилась ее управляемость и легкость поведения. И понравилась ее езда в коротком повороте. Значит, в чем суть? У нее очень, как бы, вот это, за счет этой формы она очень легко прокидывается во всех направлениях. То есть задник тут пролетает вообще, там, можно без разгрузки, можно с разгрузкой. Лыжа легко разгружается. лыжи легко инициируется в поворот. Я не знаю, за счет чего. Там, за счет рокера, там, за счет, я не знаю, что формы носа. Меня это не парит. Меня парит только, как она едет. Ехалась на ней очень легко. И она очень маневрена. Даже вот проваливай снег, она легко разрешает вопросы с разворачиваем, поворачиваем. Вот. В коротком повороте просто ложимся на нос, и носу всего хватает. Той нагрузки, которая возникает вот амортизации при коротком маневрировании, да, носкам и серединке хватает и на то, чтобы всплывать, и на то, чтобы удерживать райдера, не проваливаться, не взрываться, за счет того, чтобы оставаться маневренной. При этом лыжи дают динамику. То есть вот даже в целине мы зажимаем, раз вылетели, все, она вообще очень-очень-очень весела. Не надо ничего делать для того, чтобы ее специально разгрушать, подзажал ее в конце, она тебя сама вынула, ты вылетел, да, вылетел и пошел в новый флаг. Это прекрасно. Вот. Но не все так безоблачно. Не все так безоблачно. Хотя вот эти два режима, в принципе, я считаю, что, в общем-то, для такого класса лыж там может быть, вот, я точно знаю, есть масса народу, которым вот на этом уже и достаточно. Это уже вот просто фантастика вообще. Да? Вот, но все-таки есть еще другие режимы, которых я должен к протести. Это длинный поворот, это скоростное катание. И вот здесь уже начинается обратная история. То есть, вот тут вот этот мягкий носок, этот мягкий задний, который работает в коротком повороте, справляется с той нагрузкой, которая возникает в коротком повороте, с той нагрузкой, которая возникает в длинном повороте на, на разгоне на скорость, она справляться не может. То есть вот эта амортизации уже не хватает вообще. Все, не хватает никак, ни в какую, ни в какое, нигде. То есть она просто не справляется с этой, с этой, с этой нагрузкой. Все в чем это заключается то есть э, при большой скорости на буграх лыжа просто втыкается носом но затыкается, вы улетаете вот. ну такой кивок происходит да, то есть лыжа не заезжает почему-то не знаю почему, потому что видимо не хватает ей жесткости всплыть, то есть поднять лыжника, она, лыжник по инерции продолжает ее проминать, она загибается вот. и на задниках когда вы пытаетесь поднять носы, чтобы этого не было задники, они проваливаются и лыжа делает вот козлит, как бы она уходит в телевизор вот, это, в принципе, неприятно. Вот, но давайте теперь разберемся, как бы, а всем ли нужна вот эта скорость и в мочилово. Да вообще, ну, вообще, вот увольте, вот убейте меня, убейте меня об стену. Вот за всю мою историю, там, консультирование, подбора лыж, обучение, катанию, да, вот у меня не было ни одного человека, который там сказал, да я вот хочу, вот, И вот он реально взял и ха сделал, да. Да нет таких людей, понимаете? Есть такие люди в экспертном катании, как бы, их там вот небольшое не количество То есть я знаю, да, людей, которые прекрасно Жарят на там Фиш Рейнджер, которые просто рельсы Прекрасно жарят, мне тоже эта лыжа нравится Я бы тоже на ней там в принципе катался бы да, В свое удовольствие, Никогда я там провожу Какие-то группы программы, да, когда мне Приходится катать людей, которые далеки От ритма этой лыжи, да. А когда я катаюсь в свое удовольствие, я, я спас, Прекрасно бы катался на Рейнджерах Вообще, в принципе, могла бы стать моя любимая лыжа И в плане скитуры, и в плане гонок, да. Вот, то есть получается, что в принципе эта лыжа хорошая для новичков в целине Она очень лояльна, она очень легка в поворачиваемости, она динамична Она интересна в катании и она фан, она веселая Вот, и при этом с учетом того, что я примерно догадываюсь о том, что это за лыжа Я думаю, что она как бы в какой-то мере будет еще и доступна по цене, мне так кажется Ну потому что, как, как правило, такие лыжи не являются какими-то такими Вау, звезды мы такие, оу, тут только за бренд заплати. Вот. Я думаю, что она там, там полсезона поколыпается, никто на них внимания не обратит И в итоге там на них скидосон дадут там, вообще там люто добрый Но, Поэтому в принципе, ну как бы можно брать и не париться То есть если вы катаетесь там где-то в хороших каких-то местах То есть, ну, вот, то в общем-то вообще офигенская лыжа может быть вполне то есть. Тот же самый, там, Чигет прекрасно, там, Эльбрус прекрасно, Красная Поляна даже тоже и в лесу прекрасно, и вообще прекрасно. То есть не надо вот вестись на эту там форму, там, на эту вот спрямленную, там, какую-то вот, типа, мочильную конструкцию. Нет, в общем, лыж очень лояльная, и, ну, единственное, что, как бы, она, наверное, не очень хорошо будет ездить на задниках, то есть надо все-таки учиться на ней ездить на морде и на поперечном всплытии, ну, то есть какой-то некой такой современной техникой фрирайда, вот. И все у вас будет хорошо, в принципе, я думаю, что вам понравится, и за те деньги, за которые там маленькие, может быть, и удастся купить, будет очень такой прикольный вариант, прикольный, прикольный. Все, я пойду за следующими, ставьте лайки, видео, подписывайтесь, и пока.